Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Вот пять часов назад в Фейсбуке на официальной странице с галочкой Государственной погранслужбы Украины была опубликована информация о том, что в постановлении 10 сентября 2022 года номер 1044 и там ряд изменений. Здесь коротко обозначены тезисы, что на самом деле... Изменилось. Я же хочу посвятить этот видеоролик полному разбору того текста, который на данный момент, согласно данных реестра нормативно-правовых актов, есть такой реестр, я не знаю, ссылочку надо на него прикреплять или нет. Ну, в общем, на данный момент это постановление под номером 1044, а сегодня вот 17.28. 27 сентября нигде не опубликовано и как следствие я не вижу его в реестре нормативно-правовых актов я его не вижу на сайте Верховной Рады нигде, то есть я его только нашел на сайте Кабинета Министров Украины вот ну есть порядок официального опубликования нормативно-правовых актов есть урядовый курьер официальный вестник и так далее. То есть я пока не знаю, где это опубликовано. Но хочу, чтобы вы знали, что будет изменяться. Вот тут внесли, будут вносить правила, в правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые утверждены постановлением Кабинета Министров. Ну, все эти правила уже знаете. И вот там в части пересечения граждан Украины с лицами с инвалидностью, с детьми с инвалидностью есть нюансы и давайте теперь по порядку перейдем именно к тексту возможных изменений вот чтобы вы знали почему потому что обращаются люди которым я уже предоставил какую-то консультацию и исходя из тех вопросов которые ставили мне я буду пытаться сейчас дать этот видеоматериал для того чтобы вы уже понимали, как это будет, потому что, к примеру, кто-то собирал документы и сейчас это опубликуют. Не сегодня, а завтра вступит в силу, а окажется, что вы или не можете выехать, или наоборот, такая возможность появилась. Вот. Поэтому давайте по порядку. Итак, смотрите, я сразу напротив каждого из абзаца поставил вот такую циферку 1, 2... Ну, пронумеровал абзацы, для того, чтобы у вас было понимание. Я, не знаю, этот текст не буду э, выкладывать куда-то, но чтобы вы ориентировались, как считать абзацы. Если, допустим, вот он, пункт 2.1, то вот этот вот текст, вот этот вот текст, это уже абзац. Естественно, что с новой строки текст уже считается вторым абзацем. Поэтому, когда вы будете считать абзацы, здесь есть указания на абзацы, вы имеете в виду, что каждый абзац имеют вот такую вот форму. Ну, это грамматика. Скажем так, наверное, правила грамматики и орфографии. О, Вот так, скорее всего. Поэтому, ну, давайте я буду... Я отметил для себя те важные моменты, которые каким-то образом изменились, вот. И сейчас о них расскажу. Вот абзац третий, пункта 2.1. В основном как мы видим, пункт 2.1 Вообще в новой редакции будет Не так будет выглядеть, как сейчас Он, во-первых, будет больше иметь абзацев вот, И, во-вторых ну вот, Например, лица, которые имеют Дружину, то есть жену, мужа Из числа лиц с инвалидностью И сопровождают таких жену мужа для выезда за границы Украины при наличии документов в скобочках их нотариально удостоверенных копий которые подтверждают родственные отношения и инвалидность смотрите важный момент появилось деление на мужа и жену значит человек который имеет мужа это значит женщина то есть э, судя этой логике как выложен текст да, то я ну как у меня закрадывается мысль а зачем если речь запрет да так называемый касается только мужчин э, зачем э, указывать человека ну то есть мужа у, у мужчины же не может быть мужа да ну по крайней мере по законодательству Украины. Поэтому, ну, такой звоночек для женщин, которые думают, что запрета на выезд не будет, так как военнообязанным женщинам не военнообязанным и так далее. Ну, в общем, речь идет о том, что будет запрет, не будет запрет на выезд женщинам. Я думаю, что при таких формулировках можно подумать, что такой запрет возможен. Дальше, опять же, здесь так выписано для того, чтобы, ну, это в первую очередь, как пишут для тех же сотрудников погранслужбы, чтобы они не допускали вот этих вот разнотолков на границе во время осуществления своих полномочий. Им прям, им прям пишут, при наличии документов, то есть имеются в виду оригиналы документов, и взяли в скобочки, для того, чтобы многие выезжают, с нотариально удостоверенными копиями, а их не выпускают, наряд. вот нам дайте оригинал, то здесь вот дописали, я единственное не, не, ну, буду надеяться, что сотрудники служб будут правильно понимать, они будут требовать и, и одновременно и оригиналы, и их удостоверенные нотариально копии. То есть здесь закладывается смысл такой, что документы могут быть нотариально заверены. Это касается и подтверждающие родственные отношения, то есть, например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и документы, подтверждающие инвалидность. Например, пенсионное удостоверение, например, справку к акту осмотра медико-социально-экспертной комиссии вот, об инвалидности, да, справку МСЭК. Вот. То есть, вот эти документы. Давайте теперь возьмем абзац четвертый. Ну вот в этой части, которая указана, что э, лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей э, жены мужа, из числа лиц с инвалидностью и э, первой или второй группы, и сопровождают одного из таких родителей для выезда за границу Украины при наличии. Ну, то есть это право, в принципе, возможность такая и была. Вот при наличии документов, их нотариально удостоверенных копий, которые подтверждают родственные отношения, связи, инвалидность, а также документов, которые подтверждают внимание, этого не было. Совместное проживание, их задекларированное или зарегистрированное место проживания пребывания, совпадает с задекларированным или зарегистрированным место проживания на пребывание их родителей или родителей жены, мужа. Понимаете? То есть нужно будет подтверждать документами факт того, что вы вместе проживаете с родителями жены или мужа, ну, с кем вы выезжаете. вот То есть это должны быть документы. Например, справки внутренне перемещенного лица справки с места проживания и так далее как их брать я на канале у себя рассказывал то есть дополнительные документы нужно будет иметь вот в чем суть раньше это не нужно было достаточно было показать что вы выезжаете с родственником следующее или осуществление Ухода за своими родителями или родителями жены-мужа, что подтверждается актом установления факта осуществления осмотром, вернее уходом за одним из своих родителей или родителей жены-мужа. Про этот я скажу. Или документов удостоверения справки о получении компенсации помощи надбавки на уход, то сейчас была возможность только получить вот эту справку об уходе, но многим не выдавали, так как высокий доход. Появилась возможность. Вот недавно, буквально вчера у меня человек спрашивал, вот у меня доход, мне скорее всего будет отказано, как мне выезжать? Так вот, это конкретно вам ответ, если вы сейчас смотрите мой канал. Смотрите, дали возможность составлять акты, акты о том, что вы осуществляете уход. Он будет в свободной форме. Ну вот сейчас про, про этот акт я зачитаю. Акт установления факта э, осуществления ухода составляется на основании обращения лица с инвалидностью первой или второй группы, или лица, которые осуществляют уход к районной, э, ну в общем э, районную, районную в городе Киеве или в Севастополе госадминистрации, исполнительного органа сельской городского совета и с заявлением об осуществлении лица такого осмотра, ухода вернее. То есть будут составляться такие акты, ну видите, тут опять же для лиц с инвалидностью первой или второй группы. О лицах, которые просто требуют уход, я расскажу ниже, то есть не имеют инвалидности. В случае, если лицо с инвалидностью первой или второй группы является лицом, взятым на учет внутренне перемещенным лицом, то есть ВПО, да, как говорят, например, с Херсона переселились в Киев, и как внутренне перемещенные лица в Киеве, там, например, в Шевченковском районе, они могут обратиться в Шевченковскую районную администрацию для того, чтобы сотрудники этой администрации составили вот этот акт, вот, о том, что вы осуществляете этот уход. Ну, скорее всего, будут выходить домой к вам, смотреть, что вы проживаете вместе и так далее. И тому, что вы осуществляете этот уход и так далее. Это если люди первой и второй группы инвалидности. То есть, для них, получается, не нужно будет обращаться дополнительно в в учреждение ну, меди, охраны здоровья, в медицинские, то есть в больницу, да, и получать вот эту справку о том, что требуется уход. Достаточно будет составить такой акт. На основании такого обращения лица с инвалидностью и, или лица, который осуществляет уход, в течение пяти, ну, не позднее даже так написано, чем пять рабочих дней после такого заявления составляется акт, Установление факта осуществления ухода в свободной форме. И такой акт или направляется заявителю, или выдается лично. То есть, смотрите, ну, достаточно короткий срок предусмотрели. Я не уверен, что они будут, э, сроки эти выдерживаться, потому что сразу будет большая волна желающих оформить. Ну и опять же, в свободной форме. Э ну, я думаю, что эта свободная форма должна быть все-таки, ну, содержать реквизиты того, кто выдал этот акт, составил, да, в присутствии кого-то, таких таких-то там работников, и э, требуйте, чтобы он был скреплен печатью. Э, почему? Потому что потом на границе доказывать, что этот акт выдан именно теми сотрудниками без печати государственного органа или органа местного самоуправления будет сложно. Вот. Это такое вот мое вам напутствие, скажем так. Пятый, пункт, пятый абзац, пункта 2.1. Лица, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью первой или второй группы и сопровождают таких лиц для выезда за границу Украины при наличии документов, удостоверения, справки о получении компенсации, помощи, надбавки. На уход или документов, которые подтверждают инвалидность И акта установления факта э, осуществления ухода То есть видите, появилась новая формулировка возможности выезда э, И тут э, я подчеркнул акт установления факта осуществления ухода за, э, за лицом с инвалидностью первой или второй группы составляется на основании опять же обращения лица с инвалидностью первой и второй группы то есть видите здесь не обязательно здесь э, почему я выделил тут не обязательно это должны быть ваши родственники э, как выше да в, в этом пункте в четвертом что здесь только э, родители жены или мужа здесь Вообще лица, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью первой или второй группы. То есть это в принципе за соседом может быть уход. Но опять же ну, порядок выдачи этого акта, обследования, выезжают, составляют акт. Вот такая вот история. Про родителей опекунов, попечителей, приемных родителей я не буду останавливаться, практически ничего не изменилось. Вот. Добавлю вот абзац 9 Лица, которые требуют постоянного ухода в сопровождении одного из членов семьи первого, первой ступени родства в значении, приведенном... в под пункти 14.1.263 пункта 14.1 статьи 14 налогового кодекса. При наличии документов, которые подтверждают родственные связи и э, вывода э, врачебно-консультативной комиссии учреждения охраны здоровья о потребности в постоянном стороннем уходе. То есть могут даже прям э, в этом выводе написать, что есть такая потребность. Вот. Или, опять же, в сопровождении лица, которые осуществляют постоянный до, уход за э, указанными лицами при наличии документов, то есть те, которые вот по, этому, по старому, как говорится, правилу идут и получают эти справки э, по получению компенсации. То есть теперь появилась возможность без получения этой справки компенсации, которую выправли, выдает Управление труда и социальной защиты, Население лицнапы, да, то есть можно теперь просто э, на основании этого вывода э, врачебно-консультативной комиссии э, об уходе, в постоян... э, о потребности в постоянном уходе. Кто относится к этим э, лицам, которые указаны в, этой, э, в этом подпункте 14.1, 263 пункта .14 14.1? Сейчас скажу. Итак, вот этот пункт, подпункт, членами семьи, физического лица первого, первой ступени э, родства для целей раздела, видите, то есть, э, законо, ну, законодатель. Кабинет министров взял из этого подпункта, но это для целей раздела 4 э, этого кодекса, а не для всех остальных, ну в том числе социальных каких-то, либо право выезда. То есть этот э, подпункт для конкретных целей имеет э, свою юридическую силу, скажем так. Но тем не менее, э, считаются э, родители, муж, жена, дети такого э, лица, в том числе усыновленные. То есть вот очертили круг лиц. Идем дальше. Вот еще один момент. Или э, вывода врачебно-консультативной комиссии. Учреждение охраны здоровья о, о, о потребности в осуществлении постоянного ухода И акта установления факта осуществления о, самого этого ухода вот. Ну опять же, как акт выдается о, не позднее, 5, то есть то же самое Зачем это так продублировали, мне на самом деле до конца непонятно ну, оставили бы, например, только этот вывод врачебно-консультативной комиссии. И все, зачем этот акт? Допол... Ну, вот видите, два пункта, э, ну, как, какие-то они э, сами, друг друга дополняющие. Вот, допустим, уже есть этот вывод, и тут они дополнительно опять же этот вывод, но еще и акт добавляют. Ну, тогда возникает вопрос, а зачем нужен акт или не нужен но я советую все-таки брать. Почему? Потому что, смотрите, после того, как вступит в силу этот документ, для того, чтобы не было, опять же, кривотолков непосредственно на границе, я всегда советую, берите больше документов. Чем больше документов, тем лучше. Как говорится, в наше время документы лишними не бывают. Продолжу повествование. Смотрите, важный момент, абзац 12, выезд за границы Украины, граждан Украины, мужского, опять же, тут видите, тут четко указано, мужского пола от 18 до 60 лет, указанных в абзацах 3, 7, 9 и 10, для этого я их выделял, этого пункта, там пункта 2.2 этих правил, может осуществляться самостоятельно, без лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, которые требуют постоянного ухода или детей, указанных в пункте 2.2 этих правил. На основании справки о пребывании таких лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, которые требуют постоянного ухода и детей, указанных пунктом 2.2 этих правил, на консульском учете документов, их нотариально удостоверенных копий, что дают право на выезд, которые предусмотрены, соответственно, в абзацах 3, 7, 9 и 10 этого пункта и пункта 2.2 этих правил и документов, указанных в пункте 2 этих правил. Казалось бы, много наговорил, суть сводится, сводится к следующему. Вы один раз выезжаете с, сопровож... с сопровождением э, этого лица, которого вы увозите за границу, становится он там на консульский учет, Берется документ о том, что лицо стоит на консульском учете, и с этим документом вы можете ездить туда-сюда. Например, пока человек с инвалидностью или вот из перечня лиц, который ребенок там с инвалидностью, находится за границей, вы можете самостоятельно пересекать границу туда-обратно бесконечное количество раз. Ну, я так это понимаю. Вот. Но тем не, менее, тем не менее, вот есть абзац 13, граждане Украины, мужского, ну опять же, те же самые граждане, обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали. Очень интересная формулировка. Например, представим ситуацию, вы выехали с... Одним из родителей жены э, с инвалидностью, там, первой группы. Жена, например, ну, с отцом жены. Жена с отцом, например, вернулись, э, а вы нет. Ну, не, не одновременно, то есть не позднее, видите, написано. Вы возвращаетесь, например, через день. И вам говорят, смотрите, вот тут в правилах написано, что вы должны возвращаться не позднее. Э, лиц, которых вы сопровождали, а вы возвращаетесь позднее. То есть что, это нарушение правил пересечения государственной границы и штраф от 3 400 до 5 тысяч 100? Или что? Какая ответственность за это? Поч зачем вы вообще такое вот написали? Мне вот интересно в кабинете министров, почему не позднее? Что с этим связано? Ну вернется, если он сможет вернуться, проехать не с тем, с кем он выезжал. Для чего? Вопрос остается открытым, как говорится. Ну, может быть, эта редакция будет изменена. Вот, что еще? Вот, пункт 2.2 дополняется таким содержанием. Выезд за границу Украины, сопровождающих лиц самостоятельно, без детей указанных, может осуществляться на основании документа, указанных в этом пункте. И абзаце 12, пункте 2.1. Ну, вот 2.1, абзац... Пункт 12, вот он. Вот. Э, ну, такие вот, господа, изменения. Э, скорее всего, э, ну, раз уже служба о них э, оповещает, наверное, они все-таки вступят в силу. Хотя мы знаем, что были случаи, когда постановления эти менялись, текст менялся. Но для истории, так сказать, э, и я уже упоминал об этом, но там было все так мягенько, сухо, о том, что вот количество раз не будет ограничиваться. Да, действительно, так и есть. Во многом, конечно, э, вот люди, которые не могли получить, э, имеющие высокий доход, и они не могли получить эту справку о том, что они осуществляют... Э, э, ну да, в принципе, единственным доказательством того, что они осуществляют уход, это была справка о получении компенсации за этот постоянный уход, то теперь это можно закрепить просто актом о том, что вы осуществляете уход. Больше всего мне из этого всего понравилось, что можно, в принципе, осуществлять уход за соседом и выехать вместе с соседом, а там уже, как говорится, ну, дело по-соседски, короче, как бы определяется. Ну, много коррупционных рисков. Жаль, что какой-то комитет, подкомитет, кабинете министров не рассматривает э, эти проекты на коррупционные сосуществ... составляющие. Хотя, в принципе, мог бы. Э, такие некоторые, зак... не, не законопроекты, а э, проекты проходят такую экспертизу. Посмотрю, я поищу, может быть, по этому э, постановлению что-то найду. Ну, а пока смотрите, э, я думаю, что можно немного заглянуть вперед, сегодня-завтра, там, послезавтра его опубликуют, а вы уже будете, в принципе, готовы. появилась скажем так, окошечко надежда на то, что э, тем, кому у кого отказы, есть такие люди, у кого были отказы, из, ну, там в основном айтишники, да, у них ФОПы, доход большой, они выехать, э, получается, не могут из-за того, что у них большой доход, а у них есть, допустим, они ухаживают там за мамой или там за бабушкой вот пожалуйста открывается окно возможностей, ждем опубликования, делитесь этим видео, ставьте лайк комментарии, обращайтесь за персональной консультацией но один момент только после того как он будет опубликован я буду давать какие-то конкретные консультации, на данный момент я могу только ссылаться на может быть вот. всего вам хорошего